Что там? Что за люди по казенному месту в неурочный час шляются? По какому праву? А? Это мы, ребята заводские. Да не мы Толком отвечай, кто идет. Прости, дедушка. Мы, дедушка, за сказками пришли. За сказками? Ха -ха -ха. Придумала тоже. Их, сказки это... Слышь, про курочку, грябу, да про золотое яичко и прочее. старухи маленьким сказываю. Ты поди, опоздала такие слушать. Да и не умею я. Кое знал и те позабыл. Про старинное житье это вот помню. Только не сказки.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 про его невесту Катю, да про хозяйку Медной горы. А это, дедушка, новая сказка? Чур не перебивать. Кто хорошо станет слышать, тот все как своими глазами увидит. Ну, слушайте. Жил в нашем заводе мастер один. Прокопичем звали. По малахитовым делам Первый. Лучше него никто душу камня не ведал. Но только как дело к старости подходить стало, Прихваровать Прокопич стал. Ты Прокопич камнях толк знаешь, А я в травах разбираюсь, какая в какой силы. Которая от ломаты, которая от насады. И <как> Прокопич от лихоман. Ишь, Ива, кажись к тебе гость, сам Севельян Кондратьич. <свеч> Илюхи ты, ты человек. Смотри, и на тебя управа будет. Молчи, старая ведьма. Давно по тебе медной горы хозяйка скучает. Вот я тебя.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 Барин не свой брат. Отговорок слушать не станет. Ему подай, что верено. Силы будут. Закончил. <связь> да, остарел ты, Прокофьевич. Того гляди, в землю зарывать придется. А кто тогда по Малахиту работать будет? Вот что, везю-ка я Ефимки нагнать тебе парнишек посмышленный. Обучай их Малахитовому делу. Пусть они все до тонкости переймут. Только Прокопьич, то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, учил шибко-худо. Все у него срывка до да стычка. Камень, как и человек, душу имеет. Не всякому дано понимать ее. А тут пострелят нагнали. Ну что они камни разомить могут? Ну что на вы на выставились, а? Ушу. Дурья башка. Не на меня гляди, на камень! На камень его понимать учись. Кого ж мне обучать теперь, Северян Кондратьевич? Видно самого себя. Кто только из тебя, Данила, выйдет. Загубишь ты себя. Ты мою старую спину подбой подведешь. Знаешь, Савельян Кондратьевич, Вадик, случись что, не помилуй. О чем хоть думка-то у тебя? Я и сам деда не знаю. Так, ни о чем. На цветок загляделся маленький. Букашка по листочку ползла. Сама синенькая, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает. Ну, не дурак ли ты, Данила? Твое ли это дело в букашек разбирать? Ты представлен за коровами гляди, чтобы не разбрелись, да на волчьи зубы не попали. А ты букашками занимаешься. Наково, кого, коров грудкой. А я подремать, шалашка, пойду. Да не заглядывайся, куда не надо. <паспорщик> Сыграй не Данилушку, ну вошь Сыграй, не Данилушку. Не хозяйка ли медной горы надо мной ему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 Вина. я не заглядел. Дойдет это тебя, череп. Помилуй, батюшка, моя вина, я не заглядел. Ишь ты, какой заступник выискал. Вот я тебе покажу, как господское добро беречь. Ефимка, парнишку. и Ир, отлютый, забьет мальчишку. Я тебя, молчука доведу, Даш. Волос! Даш! Даш! Еще, Аль, хватит. А жив парнишка? Да живуч. Чего ему сделаешь? Ишь ты, какой... Терпеливый выискался. Теперь знаю, куда его поставить, ежели живой останется. Ничего, детенок, не плачь. Я тебя к бабке вихресь с сведу, она тебя живо на ноги поставит.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 Это ты, сопляк, мне, первому мастеру на Урале, убью. Я тебе такую помощь покажу, жив не будешь. Чтоб духа твоего на ней избе не было. Эй, не докор, ваш. Слышь? Летай лестницу. Алло, Глок. Не слезу. Убить грозился. Не бойся, не трону. За правду, дедушка, говоришь? За правду. Ну-ка, мастер явный, покажи, как по твой бы узор делать-то. Вот тут бы лучше пустить досочку поуже. Ну, ну ладно, поуже, много ты понимаешь. Поуже, Салатил дедушка. Заладил одно поуже, поуже. Сам вижу, что поуже.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 не докормишь. Еще ничем ничего, а старому мастеру указал. Твой глазок. Толк, видать, будет. Спика глазастый.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 Пыль, отрава. А время шло, дошло. На ту пору на завод барин приехал. Как спала, почевала, моя душенька. Лохан, в Петербург хочу. Скоро мы поедем?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 Лучше есть. Ха -ха -ха. Маркизу в обиде побил сам заклад на полмиллиона франков, что лучше его шкатулки не найти. А я дал слово, что кость не привезу свою. Так вот, прокопчик, сделай мне шкатулку лучше, Маркиза. Такую, чтобы глаз оторвать нельзя было. Ха -ха -ха. Делаешь, не забуду своей барской милостью. А нет? Отвечать придется. Понял? Понял, батюшка-паль. Ну, хватит. Пошли вон. Ах, притомился я, что ты, душенька. Беречь себя надо, мой друг. Mm. Так недолго и вовсе здоровье-то расстроит заводскими делами.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 В воскресенье приедет. Закончишь, а? Закончу. Смотри. А то не сдобровать тебе. Это чьей парнишка? Мой. Хм. Неужто Данилка не докормишь? Где был? В лесу. В лесу. Зачем? Щегло Что он? Так ты стервец! Мастерству. Учишь. Это я сам его послал, Севиян Кондравич. В лес-то за щеглами. Спор до работы идет, ты да в избе веселей. Малуешь, мальца. Смотри у меня, таких щеглов отпущу, до смерти не забудешь. Понял? Понял, Севиян Кондравич. То то. Так помни. В воскресенье барин приедет. Два дня осталось. А работы то сколько? О, Господи. Два дня осталось, а шкатулка-то, шкатулка. Не мели казнить, барин, смилуйся, пожалей старика. Что ты, дедушка, это я, Данила. Смотреть. Сейчас поедем, душик, а сейчас. <смех> Ох, утру я нос с маркизу де Шампор. Барин, не тронет тебя, барин, дедушка, успокойся. А где мастер мой, а? Э -э, болен он. Болен? Почему болен? А шкатулка не готова? Барин, помилуй, не Василий теперь мне работает, старпойно. Как же я осенью в Париж поеду? Маркиз осмеет меня? Забарю! Барин, не помнит дедушка сам себя. Вот и говорит такое. Готова шкатулка. Готова? Вот. На станочке у окошечка. Что же ты это, старик, а? Не моя парень это работа. Не моих рук дело. Другой мастер трудился. Не ты? А кто же? И сам не знаю. Не был ящерки этой на шкатулке. Молчи, старик. Что хочешь со мной делай? Не моя работа, а чья? Чья же? Его. Хочу, чтобы сделал он чашу. По отку, Каймари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 Hmm? Гостинцев купит. <laughs> Заплатит мне теперь маркис помнил. Один. Выбирай, какой глянец. Ишь ты! Самый лучший выбрал. А где нашла такой? У Змеиной горки. Не теряй только. Не потеряю. Данила, это ты шкатулку за Прокопыча сделал? Я? Теперь барыне чашу режешь. Режу. А мне? Тебя, небось, не забуду. Ой, Не забуду. Данилушка. Катенька. А ты в воскресенье на плотину придешь? Малиновых слушать? Одну зарю провожать, а другую встречать. Цветок с принеси. Принесу. Ох, Данилушка, извелся ты весь. Чаша мне покоя не дает что так стараешься? Охота так сделать, чтоб полную силу камня самому поглядеть и людям показать. В барских хоробах кому увидеть-то? Сами господа да их прислушники, только их всего. Камень, он ведь долго века. Близкие не увидят, дальние поглядят. Больно далеко, парень, загадываешь. А так-то поди веселее. Человек, известно, Поцветет, подцветет, и завянет. А его думка в поделке может навек останется. Ой, мудришь ты, Данила. Давай и гляди, твоя невеста за другого замуж идет катенька -то? не уйдет. Она тоже на мою стать. Любит Малиновых послушать. И на зарю поглядеть охотнуться. Цветок. ты, и свечку не погасил. Ничего не щадит парень. Ничего. Это мастер. Не нам читать. Всему краю в честь. Поглядите-ка, что он у меня срубил. Да, чисто сработано. Сорок годов с камнем божусь. По штук сто вас-то всяких выточил. Ну, да. О -о -о. А подобные сам не делал, и у других не видал. Придраться не к чему. Да, да, Глаз да. настоящий, и рука безоплошная. Так-то работать да. станешь, нам за тобой не угнаться. А -а -а. Ты, дедушка, что скажешь? Да. То и скажу. Высок и вы работи что? Пожалуйте, гостеньки дорогие, к столу. Пирог у меня поспел. Силости просим. Пожалуйте, пожалуйте. Как это ты, Данила, ухитрился столь тонко вырезать и камень нигде не обломил? И то сказать.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 с окончанием дела, дай Бог на предки не хуже срабить. Дай Бог за, за Данилу мастера. Знай наших, не одни в заводе пушкаида прокатчики. И по камню мастера не переводится. Где еще найдешь таких? Как живой цветок-то вышел. То и горе, что вроде живой, а живой красоты нет. Камень, камень и есть.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 Они красоту камня поняли, потому цветок каменный видели. Каменный цветок? Он какой? Не знаю, милый сын. Видеть его нашему брату не дано. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет. А я поглядел. Что ты, Данилушка, не уж тебе белый свет наскучит. Каски, детка сказываешь, парни с пути избиваешь. Он и без того мутройт, а ты плетешь несусветное. Да никакого каменного цветка нету. Есть каменный цветок, есть. Сам с молодой искал, на да крылья меня обкарнали. карнале. Выживать из зуба дедушка стал. Запивай, Игнат Савицкий, ты да ведь у нас моста. Недаром твоя кать позовут песницей словет. В отца пошла. Как нонча куры поет петухами. Ай, -люли петухами. Как нонешние жены владеют мужьями. Айлюши владеют мужьями. Хитрый ты у меня, ложусь Вырезал чашу и а памятка ложусь мне была. Это дороже. Не признала все не о том думала ты -то не признала. А теперь ясно вижу. Когда я тебе сказал? Вот ну, так это твоя первая работа. По времени на вторую ступеньку подумаешься. Высокая эта ступенька. Я осилить поди без каменного цветка. Что ты, Данилушка? Старик умом износился да охмелел. А ты его слово подхватываешь. извел видно, в работе -то. Видишь, глаза такую мультвели. Мастер ты мой, глазастый. Погоди, вот, как поженимся, я от тебя отхожу. клевушок кто у вас в кусте стоит. Коровку заведем. Наградит, поди барня, за чашу. Вот и купим. Ладно. Коровку? Ага. Купим. Катя, айда вы с мою песню петь. Отец а сенту... Пойдешь, Данилушка, а и тут просидишься маленько. Тоже, может, лишний выпил, такая на светке ты подумала.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 Что с тобой, Данилушка? Как на похоронах ты. Ох, Катя. Всю голову разломил. В глазах узор какой-то, а не разберешь. Пойдем, походим обдует тебя ветром. Не легче листать. А то и мне что-то мерещить стало. Видно духоты в избе.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 девушка позоришь долго она в невесту ходить будет Катите. Да выглядит чашу молотком стукнул он поженить Уговорились мы с катенькой подождет она давно ну, готова у вас сдавать пора все равно лучше не сделаешь Не поймать силу камня. В самом деле жениться пора. Развелась моя категория? Да и мне не легче. А клойте туры, пойте тупами, а любите, любите тупами. Пришли мои гости, хаша и виданные, да просим нас принимать и не брезговать. Дело сделано, хлебом солью скреплено, на веки и на веки. Аминь. Ты не гляд... Покушайте с бабушки, покушайте гостеньки дорогие. Ешьте милые, во славу Божью, во любовь вечную, бесконечную. у нас Стрепушки по Что есть в печи на столбиче? Чего нет? Помашьтесь. Сегодня в полночь цветок каменный расцветет. Вот ты и приходи на Змеину горку. Жду тебя, Данилушка. Батюшка и матушка, благословите молодого князя, и молодую княгиню. Данила! Данила! Данила, Данила! Да немушка над ними ногой, на цветок сканит, колюс.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 Смотри, Данил, вот мое богатство. Да. Дальше пойдет.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 Тогда пойдем, да не Какой еще никто не видит. И осталась Катя не замужницей, ни жена еще, а вдовица. Let's <laughs> go. Теперь их не разыщешь. У весточки какой. Ох, чуял, доченька, худое чуял. Прибила к берегу утопшего. Плотовщики захоронили его. Вот и сказывают, будто это наш Данюшка. Сплетни это, пустоговорье одно спрашивала я никто и не видал пойду-ка я тятенька к тебе жить похожу за тобой что ты доченька а как же отец с матерью пойди ка тынь чужой мне приемный отец моему данили спасибо тебе катенька вспомнил у меня старика. Глаза камеры отличать перестали. Тятенька, вот научил меня, чему попроще. Что ты? или дело за малахитом сидеть. Вот родясь такого и не слыхила. Гляди-ка. Опять ходит? И с ними зазывают. Слава погуляла. С какой-то радостью я пойду.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 Нет, люди ее не увидят. Готова, И Ишь ты, быстрая какая. Еще бляшку втучи. А я полежу. Отдышусь, маленько. Поглядел бы Данилушка. Какой тут новый мастер объявился. Но его на Прокопчивом месте сидит. Тятенька? За не мог я, Катя. Я вот схожу к бабе Вихрихи, отвар какой возьму. Видно, помру скоро. Что ты, тятенька? Как жить ты достанешь? Теперь тебе за неволю замуж выходить надо. Придет, Данилушка. Нет, Катенька, не придет.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 Узор то рядко снает. Вот тебе, красавица, деньги. Вперед случится такое сделать. Неси, безотказно принимать буду. Сколько-то отвалил, сказывал, вперед безотказно принимать будет. Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько здесь бляшек выйдет. Да, Невушка ли мне весточку подал?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 Нисколечко не боюсь. Сколь не хитро у тебя, а ко мне Данила тянется. А вот попробуй, найди своего Данилыша. мастером моим останешься сила у тебя до да власть большая а только любовь сильнее тебя все равно уйду попробуй Ha, ha, ha. Что же ты, Данилушка, не ушел? Все равно не женился на тебе. Люб ты меня, Данилушка. Муж ну, я тебе не понравил. Пахаять не могу. А только Катя мне теплее к сердцу припала. Да Катя о тебе и думать забыла. Этому ни в жизнь не поверю. Вот ты какой.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 Главная сила в мастерстве а – до человечьей думки. Это они человека ведут. Так кто?